Здравствуйте! Прошел месяц с того момента, как я показывал вам сад. Сегодня я тоже хочу рассказать. В детском саде. За месяц мои орхидейки хорошо подросли. Особенно у них улучшилась корневая система. Вот эта орхидейка. У нее был маленький листик. Всего лишь маленький, вот этот листик. Видите, какой он сейчас, уже почти взрослый. И в этой орхидейке только был около сантиметра листик. Сейчас уже. Вот 5 сантиметров подрос. А эти, у этих центрального листика еще не было. Даже видно. Сегодня мы видим такие вполне приличные листики. У всех орхидей выросли корешки. Уже видно, как они дотрагиваются до горшочка. Но самое интересное, это орхидея, которая была срезана, это детка, которая была срезана всего лишь полтора месяца назад, выпускает цветонос. Пока он маленький, и мне как вам показать его, но, поверьте, он есть. Расти, цветонос. Уже где-то около сантиметра этот цветонос. Хочу рассказать о том, что не следует дожидаться пока наша детка Фаленопсиса выпустит огромные кучу, очень много листьев и очень много корней. Так как, во-первых, она будет истощать материнское растение. Во-вторых, корни детка неохотно наращивает, сидя на мамке. Вот я считаю, что уже когда орхидея приблизительно вот такого вот такого размера, и у нее два корешочка не менее. 5 сантиметров, около 5 сантиметров. Тоже стоит такую орхидею срезать. И отсаживать для самостоятельной жизни. Почему? Вот посмотрите, месяц назад орхидея была срезана. Ее корешочки подросли. И вот здесь вот, тоже выпущено два корешочка. Когда вы срезаете детку, она уменьшает рост листьев на некоторое время и усиленно растет корешки. Поэтому не ждите, пока у вас будут вот такие листья, как на этом растении огромнейшие, почти как у взрослого. Вот Такое растение все-таки корешки будут слабоватые такое растение хуже приживается ну конечно я никого не стимулирую отсаживать деток без корешков два корешка около пяти сантиметров если у вас листики небольшие и отсаживайте будет все нормально орхидеи, Молоденькие росты усиленно растут. Вот даже этот, эта детка, которая побольше и отсажена была в конце апреля, тоже мы можем видеть, что тоже снова растит корешочек. Вот пробивается корешок. Вот у этой детки уже вот еще... Около 8 корешков, 8 корешков уже. Вот. Мне пришлось ее недавно пересадить, поэтому я могу сказать о количестве корешков. И она еще растит корешки. Удачи вам в выращивании деток. До свидания. Надеюсь, что кому-то было это видео полезно.